Это смерть Глянь, <связать> них... Ёб твою мать Глянь Что Охренеть, как мы вовремя уехали отсюда Ёб твою мать Как мы вовремя уехали, ребята Глянь, на камеру снимают нас Мы вовремя а ты смотри, тот передом так у нас тут вот там, ёб, Настя, там труп Смотри, они а там вытаскивают, походу Ёб твою мать Охереть Там ребенок. Где? У меня детская коляска, там ребенок. Не, мам там труп. В массовом ДТП в Кропоткине пострадали 3 человека. Авария из 9 машин произошла сегодня в Кропоткине на центральной улице. 68-летний водитель Хендай сильно превысил скорость и врезался в движущиеся и припаркованные автомобили. Всего в ДТП участвовало 9 машин. Все они получили механические повреждения. В результате аварии пострадали женщина-водитель 1986 года рождения, и ее пассажирка 2002 года рождения. Позже за помощью медиков обратился и сам виновник аварии сообщили в Краевом ГИБДД. Там машины вообще еще